Дорогие друзья, приглашаю вас на курс «Деньги в твоей судьбе». Этот курс для профессионалов, этот курс, который будет интересен всем, кто хотел бы разобраться в аспекте денег, как для себя, там, для своей семьи, так и для консультации, для консультации клиентов. Естественно, ни один клиент мимо не пройдет, не спросив про свои деньги, про свои возможности, которые дает им астрологическая карта про свои какие-то самые денежные периоды и про те периоды, когда можно разориться. Вы узнаете очень много интересного. И если вы хотите попасть на этот курс, вы можете сейчас на него попасть по самой низкой цене. Для этого вам нужно перейти по ссылке, оставить предоплату. Эта предоплата уже войдет в счет, естественно, оплаты курса, но курс будет по самой низкой цене. Так что присоединяйтесь к нашему курсу. И я думаю, что этот курс принесет очень много пользы, добра для вас, для ваших близких и для ваших клиентов.